Во время ремонта проспекта Мира рабочие не нашли ливневку на участке от Дзержинского до диктатуры пролетариата, которая под документом существует. Об этом в социальных сетях написал координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов. По словам общественника, узнали об этом, когда раскопали участок для врезки трубы. Обнаружили лишь разрушенные элементы, смешанные с грунтом. Выяснилось, что ливневую канализацию за деньги обслуживает специализированное автотранспортное предприятие. Специалисты САТП, которые выехали на место, не смогли объяснить, почему трубы там нет. На сегодняшний момент, также, если мы говорим о том, что деньги выделялись, к сожалению, сроки давности у любого органа всего лишь три года. Также прокуратура нам сегодня сообщила, что они ждут от нас официального запроса для проведения проверки. Теперь проектировщики ремонта на проспекте Мира внесли изменения в документацию и добавили недостающие 100 метров ливневой канализации. Подрядчик уже проложил новую трубу. Авторы проекта заявляют, что дополнительный объем работ не увеличит стоимость ремонта. Но сколько времени САТП обслуживал несуществующую ливневку и сколько денег на это потратили, в администрации сегодня не смогли ответить.